Mm. <music>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 влияние скорости охлаждения на характеристики металлов и сплавов, а также полимеров, которые в свою очередь и определяют их прочность. Поэтому, конечно, этот новый прибор, требует особых особо отходов. И, конечно, мы сразу же, вот сейчас, я уже это объяснял, конечно, нужно искать области применения, приложения, то, что нам советовал Ильшен Равкатович.